Вперед, вперед, вперед! Ой, кто-то прям по шею там. Так, ну вот. Да. Глубоковато ого о а а Блин, а кому не по шею, а вообще по голову? блин, ну нужно. о давай Справились. Сегодня не жарко, и это хорошо. Но плохо получается то, что все эти броды и вода вроде как бы не то, что освежает, а холодит. Вот реально пока я там, в этом броде ползаная попа замерзла просто. И сейчас я пытаюсь согреться. Согреться, потому что Холодная вода, солнца нет. О, я прям жарил вперед. Насколько это можно сказать? Мы приближаемся к мост через Нерд. Здесь будет ПП и очень-очень красивый вид. Гонг звенит, зовет нас обедать. Такие <звенит> <звенит>. <звенит>. бурялочки. Опа. Спасибо. Вот, ребят, молодцы, быстро бегут. Не то, что я. Тихоход. Ну вот, впереди ПП. Сейчас нас отметят. И здесь можно обогнать огромную кучу народу, если не обжираться. Ой, слушай, как <с раз обжираемся. Да. У меня задача налить себе воды. Воды. Выпьем колы. А вот здесь побогаче. Здесь к бананам и апельсинам добавились арбузы. В прошлый раз я просто завис. Обжирался и потерял много времени. Ладно. Плана обогнать всю эту толпу голодных не сработали. Придется к ним присоединиться голодным и сжаться арбузами. А потом догонять. Если 30-ти не голодными, то нам хватит арбузов. На, втором, на обратном пути, ну что я должен сказать, из-за переноса а, пункта питания из-под моста в сторону, я так понял, покинуть каким безопасности с точки зрения моста, нам сделали бонус, то есть мы после моста бежим по дороге. А раньше мы бежали где-то вот здесь вот, в этой траве, и, соответственно, это была потеря времени, там было болотисто достаточно, а тут типа хорошо, кайфово, ровненько твердое покрытие может оно даже и хорошо что перенесли ну вот самая важная размелка соточки направо полтинники налево О, и в этот раз я налево О, вот оно полет это крапиво да или нет да крапиво крапиво выше моего роста надеюсь что ну что вот он по госбыхова а где мой вечный друг Женя? Нет его? Есть где он? О, Женя! Ха -ха -ха! Пять лет, даст ты какой, то меня обогнал. Ты что, так нельзя? Я тебя не узнал. Вы такие баши стали все. Машины, машины, машины дадите. Опа. Ну что, ребят, пять лет вы служите здесь, да? да. На страже, на водопое. А вы сотку или... Не, я перерегистрировался, да специально на полтинник, чтобы перебежать вас заснять. И у меня в планах пятилетнее видео, пять лет, как вы поили водой. Закончилось. Вот они какие молодцы. Трава тут не по поезд, конечно. А такая прям полноразмерная. Видимо, ей было хорошо, дождливо. И солнышко было. И тут бежишь такой, бежишь. Нифига не видно. Вот впереди бежит человек, а за ним она уже практически смыкается. Трава. И такая высокая плотность народу на Т-трассе Т-50, что, как говорится, нормального мужчине не отлить, не пукнуть. Да. Все время кто-то впереди, сзади. На сотке-то больно было хорошо. Сердце нулишь, бежишь, впереди никого нет, сзади никого нет. Думаешь о вечном. А тут кто тебя обгоняет, кто ты и обгоняешь. В общем, спорт с алмазовым. Опа! Это хорошо. Фу. Ну вот, сейчас 30-й километр, 3,46 минут, расчетное время о после 6 я, конечно, целился в 6 часов, я целился в 6 часов, и понимал, что мне нужно бежать где-то с темпом там, с таким темпом не могу Ой-ой-ой, шутался в 6.30, но начал медленно, как всегда в разговорах, вот, в результате там средний темп с ходьбой Горки был на уровне 7.30 дальше грязь, броды, пробочки небольшие на втором броде Соответственно скорость упала и сейчас у меня средний 37.30 то есть это я так планово прибегаю в 7 часов обидно однако но ничего страшного а вот нормальная дорожка можно бежать и говорить во-первых я понял что я пересобирался. Я мысли в категории взял много еды, где столько не нужно. Воды столько не пью, но ну, воду не пью, потому что облачно, солнце, нет жары, расход воды меньше, соответственно. Вот. У меня был литр за спиной Изотоника намешан, и пластиковая бутылка, которую я хотел наполнить, на самом деле, на первых 10 километров, а получилось так, что выбежал с ней полный и в результате вот 20-м не допил. Гелий я, я взял штук 6, наверное. Два батончика. Понимаю, что твердую еду совсем не хочу есть. Гели, в общем-то, отдыхаю себя через, не знаю, там 7-10 километров. Вот. И потом думаю, ведь если я, в принципе, 25 километров бегу без гелий, на воде, на затоники зачем я столько взял? Ну, подумал, что 6 часов проголодаюсь, Захочется покушать. В принципе, можно было арбузами и бананами догнаться. Другое, что перевариваются они дольше, и вдруг тебе захотелось что-то пожевать. А до пункта питания далеко, а тут ты берешь такой гелик и ешь. Ну, в общем, каждый раз бежишь, и каждый раз что-то не так. Ну, например, я забыл пульсометр вообще взять. Забыл. Поэтому бегу без понимания пульса, по ощущениям и даже не знаю, какой у меня режим бега. зато я взял очки, попробовал на 50, я думаю. Если что, сложу в рюкзак. И в очках кайфово, они желтые. В такую пасмурную погоду повышает контрастность. То есть, если снять, то видно, ну, реально хуже. Четкость вот этой щетровой грязи, она меньше. Плюс мужгара не взлетает. А обычно мне какая-нибудь муха каждый раз попадала мелкой в глаз. И это, конечно, проблема потом. Промыть, вытащить ее. Для этого всегда таскал отдельный баллон с водой. Небольшой. Так, что еще? Ну, грязненько, конечно. С Стоточником будет там тяжеловато. Не сили все это в начале. Думаю, что там будет ближе к 17-му. А не к 17-му, как Миша говорила. А здесь у нас уже достаточно... На что еще обратил внимание? После сотки полтень кажется коротким. Ну, то есть там бежим-бежим-бежим, как бежим, бежим, уже поворот на сотку, раз и буково. Уже воду наливают. А пить, как говорится, совсем не хочется. И сейчас уже вот 30... Там, 31 километр. В общем, до финиша совсем чуть-чуть осталось. Да? Вот. Как бы... А я вроде как бы даже не устал, хотя бедра что уже начинает там немножко приветы передавать. Сейчас вот приспроемся хвост розовым розовым девчонкам. Отдохнем и потом их обгоним аккуратненько. Одна из особенностей трассы Т-50 для меня это усложнение обгона. А на сотке растягивается народ, ты последний. И потихонечку, потихонечку за дистанцию 100 километров ну, там, обгоняешь кого-то, кто силы не рассчитал. Или неправильно спланировал гонку, или еще что-нибудь произошло. Но ну, если у тебя все окей. И редко, очень мало кто э, тебя обгоняет, если ты начинаешь последнего. Вот, честно говоря. А здесь такая плотная э, дистанция по народу. Дистанция, короче, народу больше. Много бегунов достаточно быстрых. И такой встречаешь паровоз, 5-7 человек, блин. Узкой тропинкой не обогнать не обогнать. Что у меня было с целевым с целевым темпом? Вышел я сначала на темп 6.30 и так комфортненько в нем шел, но понимал, что надо прибавлять. Потом оно как-то и прибавилось все. Вот. Но, зараза, броды все планы мои повергли вниз, и грязька. Не удалось мне там раскочегариться. Ну, плюс друзья встречают, общаюсь в то же время. На это тратишь, но это бесценно. Друзья, те, кто меня узнал, обязательно должны по 8 видео. Потом через некоторое время раскочегарился вроде как бы. Уже вышел где-то а, на 6, 5.45, вот сейчас тоже где-то 5.40, даже 5.30 было. Но дорога испортилась. Вот таких вот мест было немного. Узкие травяные тропы, конечно, сразу скорость снижает. и И все. И то, что ты хотел, отдаляется, отдаляется.